Всем привет! Я Джессика и вы на моем канале Джесси Вау. И это видео о том, как я проводила свои каникулы летом после отдыха в Голландии в парк аттракциона по названию Дюнре. Вот у меня слышать. <связывая> Блин, холодный. Раньше, когда делали карусели, то было намного больше их и намного интереснее. А сейчас, ну, для самых э, крутых э, каруселей было? <связывая> Ой, боже мой! Мы заказали пиццу. Ну вот и каникулы подошли к концу, потому что я живу в Германии, и здесь первый школьный день, это 18 августа в этом году, да, очень круто, и для меня это показалось, что лето прошло реально очень-очень быстро, жалко, конечно. Ну, на этом видео и все. Подписывайся на мой канал, если ты это еще не сделал, Здесь есть еще пару видео, которые ты можешь себе посмотреть.